Мужики, всем привет! 110 тысяч на My CS Этот ролик должен был быть немного другого содержания, но вышел ивент, поэтому будем смотреть, что это такое. Мне это интересно. Приятного вам просмотра. Ребят, перед этим роликом хочу сказать вам огромное спасибо, кто пополняет по моим промо. Ссылок на CSGO.net не будет, но тем не менее, будут промо на экране, их даже не будет в прикрепе. Баланс, который лежит у меня, как бы это странно не звучало, на балансе мы нафармили в прошлом ролике. На мои закинутые деньги. Поэтому эти промо, да, чтобы не было никаких сомнений о теориях заговора и так далее, я не буду оставлять в прикрепе. Они просто будут на экране. И если вы будете пополнять, можете завязать. Здесь промо на 40, на 35, на 30 процентов к депу, я на этом зарабатываю. И эти деньги можно выводить не на сайт, а сразу себе на киварь. Поэтому, ребят, за вот такую поддержку, кто пополняет по моим промикам, всем огромное спасибо. Они на экране, я их не буду озвучивать, кому нужно возьмут. Всем спасибо за просмотр вот такого момента и переходим уже к обзору об новой. Вы заранее меня простите за то, что ролик без вебки, но я бывает от нее устаю и поэтому ролики без вебки. Хотя баланс большой, поэтому видос будет интересный в том числе. В общем, ивент Дотянул я до этого момента Это должен был быть крафт на... Точнее, апгрейд на DL, Но вышел ивент Поэтому хочется посмотреть и полностью его пройти Баланс должно хватить Так, встречает нас вот такое охота Не хватает, естественно, тут крепкая где-то Ну ладно Охота за кейсами Сезон охоты открыт Выступи в роли настоящего охотника за кейсами И получай ценные награды Каждому игроку выдаются уникальные последовательности кейса Все просто Открывай нужный кейс, получи доступ Прикол э, в том, что там, наверное, последний кейс, да, будет какой-нибудь нажимаем Ладно, принять участие Ехали. Так, что это? А, а, это еще догадаться надо, что это за кейс. Подсказка. Что, как я пойму, что это за кейс? Ищите кейс... Как я это сделаю? Блин, ищите кейс с МАК-10. Что это за кейс? И потом тебе дается, короче, бесплатные кейсы и так далее и тому подобное. В конце дубликаты. Получи главную награду. Успешно взломайте все 5 уникальных последовательностей. Получите доступ к главной награде события. Мощный, бесплатный кейс. Я не знаю, что это такое, но, блин, как найти вот это дело? Ладно, в первом кейсе МАК-НЕОН-РАЙДЕР. Э, дают возможность скопировать. Я не знаю, что мне это дает. Даст. А, поиск по скинам. Ну, тут... Ну, я типа не знаю... 19, блин, кейсов. Ладно, давай пойдем по дефолту. Допустим, это будет Хрома 2. Открываем фастом. А, я не буду открывать обычным, ибо это Хрома 2, и он никому не интересен. Потому что это не CSGO, это сайт. Тут нужен контент. Так, событие. Это был не этот кейс. Понял? Слушай, ну, это... Это очень сложно. Честно скажу, это очень сложно. Ладно, а, идем дальше. Тайный кейс. Открою также фастом. Ну, допустим, это будет он. Кстати, не он... Ну, ар... 1200. События, Бля, это опять был не он. Ладно, мы сейчас попробуем открыть, я не знаю, сразу несколько кейсов, чтобы не бегать туда-сюда, но там должен выпасть, э, вроде бы как, бесплатный кейс. Мне интересно, что с него может дропнуться. Так, бонусный кейс. Это не юзаем. Есть вот такой, ROM с Я не знаю, что это такое, Ну ладно. Выпал глок мода. Кстати, 300 рублей. Понял. Вернуться назад это очень удобно. А, он фильтр сбрасывает. Блин, ладно. Мак неоновая, э, неоновый гонщик. Так, давай я их открою в DOPF в вкладках открыть в новое, открыть в новое, открыть в новое, открыть в новое. Но ну, это очень много кейсов придется открыть. И сейчас мы просто откроем, наверное, все эти кейсы. Более, это будет очень долго. М -м Давай откроем гейминг кейс. Допустим, 10 штук, чтобы все-таки было поинтереснее. Это стоит удовольствие 9000 рублей. Ладно, ну ладно, но типа я не знаю Как искать кейс, ну серьезно, но это сложно Кстати, у нас маг десятый, блин И здесь главное не потерять балик Потому что в любом случае апгрейд На Dragon Lord должен быть, и мы кейс Еще не нашли, я понял, кейс редера Давай, чтобы поинтереснее, будем открывать по 10 Потому что по штуке это будет вообще неинтересно Я сейчас по вкладкам прыгаю э, Вспомнить бы горячее сочетание клавиш Типа, чтобы не выходить с окна Там океанская пена, кстати, пожелание на ночь Это 1200, 7500 Что-то мы в минусах, уходим, мне это не нравится, ну вот вот, если бы, знаешь, они написали, типа, в этом кейсе лежит Драгонора, это было бы проще. А когда в этом кейсе лежит достаточно популярный и не такой дорогой скин, это очень и очень тяжело. Кстати, неплохо. Кот красный может дофига стоить. Он стоит 1500, 5400 получили. Ну, может, сейчас? Да, блин! Но как это выполнить? Ладно, у нас следующий кейс. Дай фастиком. Типа, вот эти вот не такие дорогие кейсы будем открывать фастом. Но, видимо, придется все-таки открыть все кейсы. Нереально, просто будем все кейсы открыть. Я дешевые кейсы буду крутить по одной штуке, а если будут попадаться дорогие, то по 10. Самое мемное будет, если мы откроем все кейсы, и я, знаешь, пропущу один какой-то кейс, и окажется, что это он и был. Так, еще кейсик, 165 рублей, это дигл, синяя фанера, круто, он ничего не стоит, что за фигня, у меня, блин, минус деньги. Слушай, почему-то мне кажется, что это вот этот кейс за 14 рублей И вот эта история вылазит Блин, почему я сразу по дорогим пошел? Ладно, мы там что-то вроде бы как прошли Дальше, подсказка, у нас больше нет Да что это-то как? Я пойму, что это за кейс, блин Ладно, фарм, допустим, это какой-то фарм-кейс Там, ну просто, это нереально Это нереально Сейчас ты не представляешь, сколько тут будет кейсов От да, всего 13, ладно, пойдет Слушай, есть фарм-кейсы, давай мы сразу пойдем по фармам, потому как Ну, а, может, кстати, по 250, нет? Но сейчас мы как минимум знаем, типа, что вот тут вылезает предупреждение. Ладно, окей. Но без подсказок, я думаю, это пройти нереально. Типа, это очень тяжело сделать. Так, выбираем 5 скин, Сэнд Дюн, окей. Но мы сейчас открыли фарм, допустим, мы откроем ДАС-2, но это не ДАС-2. Понял, это не ДАС-2, Все, окей. Так, дубль номер 33. На самом деле, это очень сложный челлендж вот так вот проходить. А, ну, допустим, фарм кейсы, поехали, кейс 14 рублей. Но, кстати, первый вот этот челлендж В любом случае он бесплатный Типа, ну это, ну, это очень сложно И окей, имеет место быть, потому что кейсы, в принципе По крайней мере, первые кейсы Они не такие дорогие имеет место быть, но, типа, они недорогие Тебе дается бесплатный кейс Ну, не знаю, вопрос, опять же, как получать подсказки Ну, то есть, мы вот с тобой сейчас Получили две подсказки, у нас их больше нет Может, каждый день тебе Там какой-то подсказки дропается, не знаю Но, типа, 13 кейсов нужно Обойти, чтобы, собственно Собственно, понять, что это такое. Ладно, еще раз выбираем скин. Опять Сэндюн. И и, и, и и, что мы делаем? Мы, по-моему, открывали. Да, Азимов. Мы не открывали. И это опять не он. А, найс, это он. Все, найдена подсказка. У нас одна подсказка есть. Я понял: забрать награду бесплатный кейс. Открытие бесплатного кейса. Где его взять? У меня сейчас вопрос: где, блин, его взять? Есть какой-то бесплатный кейс, где я его найду? Кстати, я пока читаю, где искать. Понятно, как получать подсказки. Мы подготовили тематические кейсы для этого события. В каждом из них есть шанс получить доп-подсказку. Но у меня вопрос, где получить, блин, бесплатный кейс, типа, как его открыть? Это все было легко, это все было в профиле, и вот у нас есть бесплатный кейс. А, о, -а -а -а -а -а! стой, подожди, охотник, сколько этот кейс стоит? Я его почему-то не видел. Блин, но, но тут, по крайней мере, наверху дорогие скины, вопрос, что выпадет на самом деле. Ну, это не так дорого. Ну, типа, камон, это реально не так дорого. Сколько это стоит? 6 рублей. Кейс стоит полтинник. Не, ну, в принципе, учитывая то, что ивент бесплатный, ну, как бы, ладно, пойдет. Дальше у нас есть также подсказки. Блин, ну, эти ивенты реально сложно проходить. из интересного тут стопроцентная скидка на кейс. Дальше идет дубликат X2, да, то есть тебе выпадает, условно, нож. И ты забираешь не один, а два. Ну, и в конце мощный бесплатный кейс. Это все очень долго, на самом деле, проходить. В этом ролике я хотел сделать апгрейд на DL. Но все пошло немного не по плану, поэтому у меня загорелась идея сделать какой-то интересный дорогой контракт. Ну, естественно, баланс я оставлю на следующий ролик. Все-таки апгрейду на Dragon Lore быть. И вот у меня сейчас вопрос. Допустим, мы откроем 10 вот таких кейсов, а как вы... О, вот подсказки выпадают. Мне просто было интересно, в какой, ну, типа, как они выпадают. У нас, кстати, есть еще одна подсказка. То есть, в принципе. А, в принципе, мы можем любые вот эти истории проходить, да? Слушай, прикольно. Типа, мы можем вот здесь подсказку взять, я понял. Тем не менее, у нас остается 100 тысяч рублей. Я тебе сейчас предлагаю сделать достаточно интересный контент. Есть такой кейс, как Хупер Knife. И если открыть 10 кейсов, то выпадет в любом случае 10 ножей. Из этих 10 ножей я хочу сделать контракт. Потому что контракты из ножей 10 штук на моем канале давно не было. Тем более этот кейс, ну, на самом деле не такой дорогой, поэтому можно себе позволить. В общем, поехали. А, тут не только ножи. Блин, сейчас может кал нападать. Вот сейчас может быть неприятно. Но великий демон. Нож, великий демон, давай. 6к, слушай, ну неплохо. Я продам все красное, оставлю только ножи, потому что если мы с тобой договорились сделать ä, кон контракт из ножей, то он будет из ножей. Но на самом деле мы плюсунули сейчас, это меня вообще радует. Слушай, ну нож ножевой кейс тут стоит 19 тысяч. То есть, в принципе, если мы откроем еще, ну давай 5 штук, хотя бы из трех ножей сделать крафт и еще подкрывать новые дорогие кейсики, которые здесь появились, то войнот. В принципе, блин, калаши, ну типа ни одного ножа. Но это своеобразный фарм ножа, я еще думаю, что кейс такой дешевый. В прошлом ролике у меня немного не хватило денег, тут появился кейс под названием Fire and Dice. На него денег у меня не хватило, ну, или в позапрошлом мы хотели. И, короче, я сейчас на него посмотрел, такой вот, это то, что я хотел сделать. Тем более, тут также есть ножики, кстати. Кстати! Два ножа есть, это может быть окуп Потому что зуба тигра 2, 46 тысяч Но в остальном здесь не все так круто Как хотелось бы, тем не менее В инвентаре сейчас лежит 4 ножика И на балансе 38 тысяч Я предлагаю дальше пойти по этому кейсу Потому как кейс за 4 тысячи С шансом выбить нифига не дешевый нож Это интересно, если делать контракт но ну опять же, может быть, меня задавит жаба Это все в контракты кидать, но тем не менее Нож, правда, это зуб тигра, наваха Ну блин, ладно, 9 тысяч, но это окуп Кейса в любом случае, по крайней мере одного. В остальном у нас 20 тысяч лежит. Еще 4 кейса. Этот кейс содержит в себе волны и зубы тигра. В, в основном. Ну и типа красные скины, которые, естественно, так... Кейс не окупит. 9, 9 тысяч, по-моему. Да, 930, ладно, не так много. У нас остаются деньги еще на один кейс. И в принципе, ну, я на самом деле сегодня. Это глупо, наверное, если скажу с Ивова, пошел. Потому что я пошел по дорогим кейсам. Но, блин, э хочется растянуть именно удовольствие. Неудовольствие, а апгрейд Дейла на несколько роликов. Потому что в любом случае, сейчас, если сложить все, что у нас есть, это сколько получается? Подожди, а где. 75к. Слушай, это не есть хорошо. Слушай, ну можно попробовать, конечно, но типа. Можно выбить что-то, но ну. Не, nee, это риск я, я хотел, и я понял, что это очень глупо Это все дело продадим на 75 кусков Останется 81 тысяча Ну, реально, контракт создавать их бред. Я, конечно, хотел сделать контент Но, ну нет, это, это слишком Давай еще попробуем Fire and Dice 10 штук На самом деле могут очень крутые ножи выпасть И, в принципе, сегодня соточки Хотелось бы хотя бы 130-120 составить Ну, шансы еще есть То есть, в принципе, если Это что? Ну нет, это, это так не должно быть У нас 7к остается. Слушай, сейчас хотя бы 3-4 ножа, чтобы полтинничек было Будет приятно Ножик один пролетел Блять, что это такое А, волны, ну типа Ну 34к, ладно, у нас 41 Это почти полтинник. Проверил, блин, ивент Ну хоть один нож угу. Сегодня должен был быть апгрейд на дейл У нас должны остаться деньги Смотри 26 тысяч. Мы сейчас слили. И сделать элементарно 60 тысяч по той логике, по которой я иду всегда. Но это 20%. Нет, нифига, Потому что Я сейчас немного могу тильтануть. Ибо у нас был на топ-скине слив апгрейда. И я бы не хотел здесь сделать... Ну, сливать. 31%. Мы слили, он должен зайти. А. А. Ага. Крутой ролик получился. Обычно без тильта, но здесь. Но здесь я не знаю. Это просто очередной слив денег. Причем мы даже апгрейд на Дейл не сделали. Всем спасибо. Всем пока.